Почему ученые про него знают? Уже очень давно идет расследование по одному интересному городу. Его считают цивилизацией эпохи нашей планеты, но исходя всей ситуации, никто не может найти. По многим крупицам собирают ученые, археологи и даже политики узнать, где находится Атлантида. Но группа ученых решили разгадать из Англии, где на самом деле проявление Атлантиды. Они отправились в сторону Антарктиды и Арктики. Две группы разделились на поисках самой великой цивилизации. По старым картам и покрупиться той информации, где на самом деле может обитать эта цивилизация. И после того, когда они увидели ужасающий момент, то узнали, что оно существует. Это видео, которое вы сейчас наблюдаете, было сделано одной группой. Они увидели необычный ледник, а именно на протяжении около 7 километров в длину. Это врата в другой город. Но его выдало не это, а то, что за стеной находится. Оказывается, не так давно японские ученые, пролетая этот необычный район, увидели треугольный купол. Прошло несколько лет, этот купол стал еще виднее, и ученые увидели необычную картину. Они увидели, дорогие зрители, самый необычный момент истины. Пирамида, которая торчала из множества льда, стала проявлять ужас. Оно было похоже как и в Египте, но многие ученые не могли поверить, что это пирамида. Туда не так легко добраться по многим причинам. Исходя всей ситуации, только на вертолете. Или на самолете Ученые ломали голову Как оно могло здесь образоваться Но есть множество других явлений Которые вы не знаете Пирамида это начальная стадия того Что новая эпоха Которая была здесь И была в Египте Похожа на одну и ту же каплю Получается что ученые Нашли Атлантиду. Но как туда попасть и почему есть множество запретов? Когда ученые пытались разузнать все про это место, то власти, исходя из ситуации, их не впускали. Они тайно отправились в это путешествие. И множество проделанной работы и множество видео. Всех шокировали необычные кадры. То, что вы наблюдаете и видите, это необычные кадры, которые сделали ученые. Но кто стоит за скрытностью этой цивилизации? Множество слухов идут, что сама цивилизация появилась миллион лет назад. И жили в этой необычной обстановке множество других людей. И самое главное то, что вы видите, эта цивилизация и есть инопланетные существа. То есть получается множество людей, которые думают, что цивилизация Атлантида, которая построена каким-то сверхлюдьми, совсем не пришельцы, а люди. Мы видим необычные яркие кадры, которые могут напугать это необычный необычный дискообразный квадратный и ужасающий момент Но что дорогие друзья скрывается за реальностью давайте мы с вами разберем когда ученые добрались до самого интересного места то увидели необычное лазерное шоу так они прозвали на это небо лазер оказывается это портал в другое измерение Вообще, через него нельзя пройти обыкновенным людям. Если у вас нет договора или типа необычного момента, которые должны пройти в этот город Атлантиду, открываются порталы случайно. Они по всей, можно сказать, этого места открыты. Туда войти не так легко, как выйти. Оказывается, этот необычный купол как раз и закрывает множество необычных явлений, а именно от чужеземцев. То есть, когда вы захотите пройти, вы не сможете пройти. Но здесь есть одно но. Не так давно, когда они подплыли к этим необычным лазерным, можно сказать, шоу, то есть под воды стали вылазить неопознанные летающие объекты. После этого резко два луча исчезли и появился неопознанный летающий объект. Вот как все происходило. Этот неопознанный летающий объект по центру какая-то необычное освещение напугало ученых, как будто перекрыла дорогу. Резко все исчезло. Множество тайн идут в этих местах. И до сих пор люди боятся про них говорить. Оказывается, что правителям Наши планеты знают про этот город который скрывается в этих холодных местах очень странно но вы не поверите зимой здесь оказывается теплее чем летом никто понять не может как сюда пройти а именно в этот город не так давно один ученый выдвинул свою гипотезу что чтобы попасть другой мир надо быть человеком. Что он имел в виду? И через несколько дней он погибает. Он оставил подсказки на своей, можно сказать, компьютерном месте. А именно, как попасть. Оказывается, портал открывается только тогда, когда Солнце становится Луной. Вот какая подсказка осталась столе никто не мог из ученых додуматься как оно может стать оказывается все очень просто в этих местах когда солнце садится то луна осве освещает дорогу в другой путь то есть лучи солнца доходят до луны и получается что луна также светится как солнце. Вот такие дела.